Привет, друзья! Рано или поздно, но вы обязательно столкнетесь с объемной вышивкой. Достигается эффект объема при помощи вспомогательного материала, который компания Гонолд нарекла пафи, а остальные просто кличут вспененный материал. Вышивка с применением PAFI требует наличия специального файла, который был создан в программе для работы с этим материалом и с соблюдением всех технологий. То есть нельзя взять любой файл и решить применить на нем PAFI. Нужно быть уверенным, что файл предназначен именно для этого. Более того, пользуясь услугами дизайнеров, постарайтесь найти того, кто сделает файл профессионально, чтобы не огорчаться. При выполнении этого мастер-класса, помимо файла, мне понадобился плотный нетканный материал стифи 1950, который идеально подходит для вышивки шевронов, нашивок и патчей, кусок фетра, клей-спрей временной фиксации, иглы антиглю и, конечно же, пафи. Стабилизатор запяливаем так, чтобы он был хорошо натянут и не образовывал волны. На расстоянии 20-30 сантиметров наносим тонкий слой клея спрея, кладем сверху фетр и отправляемся к машине. Доверить вышивку я решила Бернина, а в качестве ниток использовала Мадера Район вискозу. Аккуратный файл – это 90% успеха, но не стоит забывать о технологиях. И если у вас что-то не получается, попробуйте сперва разобраться с материалами, которые вы используете, а потом уже грешить на некачественный файл и в последнюю очередь на машину. Ну вот мы и дошли до момента, когда необходимо распылить клей-спрей на небольшом куске пафи. И затем разместить его в районе вышивания букв М и Б. Кладем материал клеевой стороной на вышивку и запускаем вышивание. Вышивка букв запрограммирована так, что сперва вышивается средней плотности зигзаг, закрепляющий пафи. Затем по краю объекта мелкими-мелкими стежками пробегает строчка, она обрубает его, а в конце плотным слоем ложится гладевой валик, окончательно скрывающий, но не приминающий вспомогательный материал. По окончании остатки пафи легко удаляются. Пока вышивался завершающий контур, я обнаружила ошибку. Строчка слегка залезла на букву М. Нужно будет поправить файл, чтобы при повторном вышивании ошибка не повторилась. Друзья, вышивайте образцы, прежде чем браться за вышивку на основном материале. Ну вот, вынимаем пяльцы из держателя, обрезаем лишние протяжки, если таковые имеются. И обрезаем шеврон по краю. При выполнении этих заключительных операций сразу становится понятно, зачем нужны ножнички с острыми краями, распарыватель и ножницы зигзаг-волна. Каждому инструменту своя операция. Готово! Все перечисленные материалы вы можете приобрести в интернет-магазине Бройдере. Всем хорошего дня и удачной вышивки! Бернина сделана для креатива.